Здравствуйте! Мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Нажмите на кнопочку «Регистрация». Впишите полное имя. Вы можете его указать на русском языке, можете на английском. Впишите адрес электронной почты, пароль. Повторите пароль. Укажите ваш скайп. И особое внимание посмотрите на номер вашего спонсора. Нажмите на кнопочку «Проверить» и вы увидите фотографию вашего спонсора, имя и фамилию. Впишите капчу, поставьте галочку «Я принимаю условия пользовательского соглашения» и нажмите на кнопочку «Зарегистрироваться». У вас будет написано «Регистрация прошла успешно». Я поздравляю вас с регистрацией.